По лесу нагулялся таких чудес сегодня только не увидел нашел он гигантский муравейник вот. а сам создаю создаю гигантскую семью пчел получится ли это как они двигаются как чего тащит Какой большой ну а мы посмотрим создадим ли мы Семью гигант пчел. Вот тут, ну, я считаю, что много муравьев.